Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io, быстрый обмен криптовалют по всему миру. В сегодняшнем видео мы разберем криптовалюту Трон. Данная криптовалюта основана на технологии блокчейн, представляет из себя децентрализованную платформу для развлечений, торгует со стикером TRX. Tron – это некое подобие социальной сети, в которой пользователи размещают материал для развлечений. Этот блокчейн широко внедряется в онлайн-игры и казино. Для разработчиков соответствующего программного обеспечения это возможность продвигать свои приложения. В настоящий момент индустрия цифровых развлечений составляет приблизительно 1 триллион долларов. Основная доля приходится на игры типа онлайн-казино. Платформа Tron популярна в Китае и основными инвесторами в настоящем также являются представители китая рассмотрим инвестиционные возможности криптовалюты трон монета считается очень волатильной она легко может вырасти в 3 4 раза и возможно также упасть возможности Криптовалюту Трон действительно безграничный. Давайте разберем, как легко приобрести криптовалюту Трон. Заходим на сайт xhub.io, выбираем ту валюту, за которую мы собираемся приобрести, выбираем Трон, выбираем количество, в нашем случае это будет 10, вставляем кошелек Трон, вставляем нашу почту, кошелек и нажимаем перейти к оплате. Вот так легко и просто можно купить криптовалюту Трон на сайте xhub.io.